И снова здорово, друзья мои, мы переходим к шейно-воротниковой зоне. И как я говорил, мы работаем от лопатки да, до макушки получается. Первый сет мы разворачиваемся, убирая лимфу вот туда, обходим человека и становимся в исходную позу кибодачи наездника И э, тут нам надо смотреть, чтобы шея распрямилась. Бывает шея у кого-то укороченная, бывает тут складка такая глубокая, да. Поэтому просим либо человека подвер... лбом нырнуть вот туда. Так, сможешь подвинуться? Вот. Либо э, положить руки под голову, лбом на руки. Вот она, да. Э, если все равно она укорочена оказывается, тогда можно локти на месте, руки под грудь себе или ладони под грудь. Да, и ныряйте туда, опускай голову. Вот, расслабься вот видите она вытянулась да и мышцы хорошо видны либо можно использовать подушку для таких людей ну либо маленькую вот такую подгрузную клетку положить давайте вот здесь выпрямь за раскладки исчезну либо да побольше подушку положим. то есть подушки у нас в работе незаменимый поднимись вот пять раз Смесь. да вот так удобно угу. вот и дышать ему тоже удобно да вот шея у нас растянулось и теперь сама наша работа сет номер один значит отводим кровь в сторону вот центр к периферии. И все наши движения пойдут вниз теперь. Так быстро трем, трем, трем. Должен быть слышно звук такой трение Вот эта перепонка получается. Да? В сторону рука останавливается, где крепится окремянный отросток с ключицей. Тут точка. Да? Продавливаем ее. И вокруг окремянного отростка открепляем большим пальцем дельтовидной мышцы. Так вот, в сторону. Вот от отделяем от мяса идем до конца по лопаткам возвращаемся сюда и прием называется крылья купидона мы как бы нарисовали крылышки видите вот перышки так раз, раз раз нарисовали маленькие крылышки здесь натягиваем скатерть на себя прием натяжка натягиваем скатерть или одеяло на себя да за трапеции и руки превращаются в кулак кулаками растираем достаточно жестко холку я вам говорил что по костяшкам костями по костям бить нельзя да будут болезненно особенно по с отросткам отросткам но тут можно особенно тем у кого холм такой да можно прям пробивать их достаточно все, все, все. и аккуратно или водить по ним костяшками тут тут в принципе можно тут терпить человек нормально Развели теперь руки в сторону, вот уперлись в окамельный отросток и расширяем плечи, да? Уголок лопатки обычно болезненный, опять сводим руки, чтобы их обойти, луками идем сюда и разводим теперь уже здесь, рисуя, вот видите, такие рисунок получился, еврейский канделябр, то есть получается, он называется минора. То есть вот мы на основание основания канделябра, его стержень и тут 8 подсвечников с каждой стороны позвоночника нарисовали видите а, уперлись, соответственно в тазовые кости и декомпрессировали их вот туда по очереди протолкав прям в кость не в мясо да в мясо нет смысла толкать а именно в кость вот тазовые кости потолкали вернулись обратно и рисуем второй канделябр минора растянули основание стержень и теперь э, вот как будто бы вот так вот массируем как будто бронетранспортер спускается с горочки. Бу -бу -бу -бу -бу -бу -бу, уперся и забуксовал. Какие <пишут> <пишут> <Ты что смеется? пишут> Такие названия приема, чтобы вы легче запомнили. А по сути мы как отбойным молотком отталкиваем таз назад. Да? Опять вот эта вот, точка наша, базис. Камень преткновения. Если все кости растут от нее, те которые растут вниз, мы толкаем обратно, вниз туда. А те которые растут вверх, мы толкаем вверх. Желаем как бы его декомпрессируем еще раз. брон спустился в горочки и забуксовал внизине. Теперь третий проход. Растянули. Это основание нарисовали. Стержень. И опять рисуем канделябр. Но у канделябра же должно быть еще девятый, девятый подсвечник. Он по центру. Вот мы этими частями рисуем с боков, а большими пальцами по центру, вокруг позвонков. Обходим, обходим. И вот этот сустав, где поясничный-позвоночный и крестовый-позвоночный, эти места, да, мы их отдельно протягиваем, прорабатываем. Вот так вот с подкруткой, с растяжением, твист называется, да, вот скручиваем такое. И как бы зажгли подсвечники, свечки, да все 9 свечей зажгли. Руки остаются здесь на костях, и мы по очереди тянем таз. Ну, одна рука потом уходит на самую, получается, верхнюю часть. Это ось лопатки, вот она выпирает. А тут уголок подвздошной кости. По диагонали. Вот диагональная растяжка. То есть это не массаж, видите, мы не ползем никуда руками, а на месте растягиваем. И потом всю нашу картину, вот эту, которую художник нарисовал, смываем. Художник стирает картину. Раз. Еще раз за ребра вот так вот его можно от ребра избавить, и еще вот так вот поднимаем, и раз, и смахиваем весь негатив с углов локтей, да, вот просто в стороны. Все, опять стали в исходную точку кипадачи и дальше начнется сет номер два, но сейчас я с вами не прощаюсь, а жду вас на нашем тренинге, с вами был Олег Алавгудин.